Значит, стратегема 14. Называется она очень интересная стратегема, самая простая: занять труп, чтобы вернуть жизнь. То есть, когда можешь действовать, суть стратегемы, когда можешь действовать для себя, не давай себя использовать. Это вот главное. «Когда не можешь ничего поделать, старайся чем-нибудь воспользоваться». Вот так это звучит. И иллюстрация такая. После смерти императора Цинь-Шихуана трон унаследовал его младший сын Хухай, и чье правление очень скоро вызвало многочисленный народный бунт, и среди восставших был сын военачальника из царства Чу сян и его племянник Сян-Юй. По совету мудрого отшельника – Лян отыскал внука последнего чужского царя э, Хуая. Ну, Хуя, наверное, для нас В общем, последнего э, чужского царя вот с таким именем. Ну, понятно, что не Хуаев. Который был обыкновенным пастушком. Ну, то есть, наследник был пастушком. И при, э, провозгласил его царем Чу под именем его царственного деда. Реставрация Чужской династии, пусть даже чисто формально, весьма воодушевила жителей бывшего царства Чу, которые э, как один поднялись на борьбу против Цинского императора. Так Сян Юй расчистил себе путь э, к борьбе за императорский трон. Аналогичным образом в конце правления династии Хань, когда в империи вспыхнули междуусобные войны, полководец Цао Цао привлек на свою сторону последнего ханьского императора и, действуя от имени совершенно... Совершенно беспомощного, но для всех законного государя подготовил почву для воцарения собственной династии. Классический вариант: то есть, на получить труп, да, как она еще раз называется, суть занять труп, чтобы вернуть жизнь. Ну, на самом деле, создать марионетку для себя. То есть, того, кем ты можешь управлять. Или ты имени кого ты можешь управлять. Даже не так. Вот марионеточные были там правительства, когда эти правительства все-таки что-то делали. А очень часто вот, ну, были варианты, когда никто ничего... Ну, например, Скорцени по заданию Гитлера вытащил Муссолини, помните? Муссолини действовал от имени Гитлера, ну, вернее он даже не действовал, да, он просто выседал и, и была итальянская социальная республика, в которой полностью управлял Гитлер. Точно так же японцы взяли императора Китая Пу и сделали его, ну так как он по э, своему роду был манжурцем, да, они сделали его э, императором Манджуго, да, и марионеточным. Совершенно режим установили в манжуре себе необходимый. Помните, поляки использовали же Дмитрия, да еще и ни одного лже Дмитрия. Да, по... Поручек Мирович, если вы помните, в 1964 году хотел Ивана VI освободить. Вот он сидел в. В Шлиссельбургской крепости он его пытался освободить. Понятно, что тут был абсолютно слабоумный. Тот, ну, как человек даже не мог не выполнять никакие социальные функции. Ему нужен был Мирович для определенных целей, чтобы свергнуть Екатерину и так далее. Но Мирович сам себе поставил эту задачу, в результате пролетел. У него это не получилось. Потому что было дано задание, что если кто-то захочет Ивана VI освободить, чтобы его убили. Его убили, когда он его освобождал. Так что Березовский хотел иметь марионетку в виде Путина. Ну, как видите, чем это закончилось. То есть, он, он пролетел. Вот, помните, Пугачев сам назвался Петром Третьим, да, для того, чтобы, ну, то есть, иметь вот такой труп, да, который можно воспользоваться. Помните Постоянно Наполеон вставил каких-то своих марионеток над разными государствами. Помните, Денис Давыдов, поэт и гусар, написал «Сей корсиканец целый век гремит кровавыми делами, ест по сто тысяч человек и серит королями». Вот ничего не скажешь, но Наполеон имел представление о таких стратегемах, поэтому казнил э э, герцога Ингиенского, помните, когда было сказано, что это э э хуже преступление, это ошибка, почему он его расстрелял? Понятно почему То есть он его выкрал с территории Германии И расстрелял для того, Потому что он был бурбон Потому что он был наследник Потому что он был э, Очень важен Для врагов Наполеона его личной власти И хотя он кроме женщин Ничем не интересовался Он его убил Это была превентивная мера И я вот думаю что это не была ошибка да, помните, как многодетного немца э, да, Николая Романова с семьей убили по той же причине в Ипатьевском доме, по той же причине, чтобы его труп никто не мог занять. Но, ну, образно говоря, политический труп имеется в виду. Помните, как Юровский ему сказал, что Николай Александрович, там ваши родственники пытались вас освободить, но это тщетно и мы вынуждены вас расстрелять. И вот, относительно этой стратегемы, хорошее завершение, мошенники в Китае заработали 76,2 миллиона на обмане налоговой службы с помощью фейков. то есть, они что делали, они готовили какие-то поддельные документы, но там... Очень важно, не просто поддельные документ там еще важно рожа, чтобы она двигалась, что-то говорила. Вот они в этой программе, где дипфейки эти делают какие-то рожи, делали да левые совершенно. И они там разговаривали, паспорт показывали и так далее. Они регистрировали фирмы, через которые отмывали бабло. И отмыли очень много, так что видите. Ну, сейчас их поймали. Так что это вот называется «занять труп». Да, «Чтобы спасти жизнь».